Здорово, братишки, ну как ваши серые мишки, попили сегодня водки и поиграли на балалайке? вы смотрите канал Alprojects, и сегодня мы поиграем в турнир Стимовская бесплатная игра, будем имитировать жизнь в России, в моем районе, конечно же сложность хард, давайте начнем. Смысл этой игры выжить, как и в России, в принципе, выживают только сильные. Чей-то дом, давайте сходим в чужой райончик. Какой-то квадратик, пикап, пикап мастер что ли? А ну-ка, что там в холодильнике? Не, так не пойдет. Я выпью пикап мастера и стану непобедимым. Да хуй там, я же в России. Здравствуйте, мистер Стиральная машина. Дратути, можно у вас кофту взять? Ты ее взял вообще-то баран. Спасибо. Как блять тут надевать шмот? А похуй, нихуй, непонятно, блядь, о, еще какая-то хуйня на столе, это же шкаф из Икеи, надо его пиздануть в проходе, чтобы жельцы запинались постоянно. Пойдем в спальню, о, шапка маномаха, бля, бля, помогите, я у вас ничего не брал. Бля, дать без ты, муравей навозный. Андрюха, бля, серьезно иди нахуй. Не брал я твои ножницы для ногтей. Вот пидор. Мне срочно нужен бинт, а все аптеки на другом конце города. О, мистер Бачок, помогите мне. Подходи ближе. На. Ах ты грязный ебок. Дубль 2, вот и ходи потом в гости к этим чертям. Погнали по дороге, может что найду. Привет, мистер Камень. Иди нахуй, сука, пору, Ок. Отлично и ферма. Давайте навестим ее. Блять, сука, соглился стяка петушечи. Хуй ты меня догонишь, индюк подпольный. Ао, залутаюсь сейчас. Бляй, Киел, выпусти меня. Да сука подбирайся бляй и ментовка. Сука пизда съебла с Рот админа шатал блять. Невозможно играть, навозная тля. Ставь класс, если плакал на этом моменте. Это же тот прошлый дом на моем райончике. Ну что ж, давайте его посетим. Привет мистер стиральная машина. Красиво и у тебя шляпа. Сяпки. Но я ее спишу, жу-жу-жу, так мушки жужжат. Ничего не говори мне, ты не умеешь говорить. Наконец-то хоть какое-то оружие, как его взять? Порежу сукины дети. А что это за козьи какашки на столе? Опять блять пикап мастер, я в прошлый раз съел и меня ушатали. Пройдемте в спальню, здравствуйте дядя хозяин Андрей. А, съебываем. Где мой героскутер, сучара? Не брал я твой героскутер. Еее, сука. Так кто нахуй? Будете знать как связываться со мной, мистер помидор? Надеюсь ты никому не расскажешь, сучка. Что это? Красное мороженое? Нет, спасибо. Так, тумбачка, иди ты нахуй. А, бля, ей, рок. Не на того напал, шлепка. А теперь съебываем нахуй. Бакланы ебаные, блядь, дворовая хуета, блядь. Ты меня заебал, тебе, блядь, в шарить, понял, блядь? Это пиздец, товарищи. Давайте, последний раз пробуй выжить в России. Заебался, и в рот. о, какой-то моик, на нем лут должен быть норм. Наконец-то доплыл, бляя их, сучара его охраняет. Пошел нахуй, обойду его. А ну-ка, сучара, стоять, я До пол хули. помыла. Обошел. Тетя Зина, я не ходил по мокрому пол. Я все видела. Не трогайте меня. Ну, зачем вы позвали своих подружек? О, пенсию принесли. Всем привет, я тетя Зина. Тот админ ушел пасать, так что я закончу видео. Если тебе понравилось, ставьте ли пузика пиши в комментах. Что бы ты хотел видеть на канале, подписывайся на канал, и еще у нас есть группа ВКонтакте. Там все последние новости по каналу. И не забудь посмотреть другие видео на канале. Какого хуя так много слова? Канал, админа ебал ванал. Пока, братишки! Подпишись, подпишись, подпишись! Лайк like, поставь, будь котиком, подпишись. Лайк like, поставь, будь котиком, котиком, оставь коммент, поставь палец вверх.